Рубрика «Рассматриваем комментарии». Пишет некто Андрей Н. Под видео «Грядущий русский царь» это я. Брось вызов антихристу, коль царем себя считаешь. Где рабочая программа по развитию страны? Ничего не показываешь. Нет у тебя новой идеологии для страны. Одни слова. Первое видео с кротким голосом. Все тоже. В общем так. Сейчас, Андрей, Н. тебя выведут на чистую воду. Мне не хочется это делать, но я обязан тебя унизить, втоптать твое лицо в грязь, оскорбить и уничтожить твое честное и чистое имя, которое, у которого у тебя и так нет. Итак, слушайте. Брось вызов Антихристу, коль царем себя считаешь. Слово «Антихрист» написано с большой буквы. Явно в контексте данного сообщения чувствуется восхищение и восторженность властью и будущей силой человека, который будет по факту являться Антихристом. Где рабочая программа по развитию страны? Ничего не показываешь. Нет у тебя новой идеологии для страны. Одни слова. Нам известно по многим-многим фактам, многим пророчествам и предсказаниям, что особенно многих экстрасенсов, всемирно известных, гадалок, колдунов и тому подобное прочее, которые в один голос утверждают, что человек, который объединит вокруг себя Падшие страны, который возьмет власть над, людях, на, на, над людьми, которые отступ, отступили от Бога, которых всех запечатает своим числом, именем зверя. Человек даст новую идеологию, принесет некую программу по развитию, по развитию общества и тому подобное. А также известно, что этот человек сперва явит себя смиренным, кротким, можно даже сказать, если можно так сказать, прям таким нежненьким, слабеньким, хруп, хрупень, хрупеньким человеком, который прямо вот, прямо дунуть на него очень вот, вот страшно, вот он не дай бог расплачется, вот таким человеком будет антихрист, который явит себя как э, человек, который прямо вообще нежнейший, прям хорошенький, а на самом деле он будет зверь внутри. А вот фишечка, которую скорее всего не знал никто из вас. И я не могу сказать, откуда я это знаю. Это просто некое наблюдение и умозаключение, след, э, которое последовало из остроты ума, которой я обладаю. Верить этому или нет, Решать, конечно, вам, но я настоятельно рекомендую вам в это поверить, так как это на 99% является правдой. Обратите внимание, как подписан аккаунт данного человека. Андрей Н. Он состоит из двух частей. Первая часть – это запоминающееся имя, то есть Андрей, да? Вторая часть – это одна буква. В моих следующих выпусках, последующих моих видео, я расскажу о неких агентах влияния, которые распространены во всем информационном поле, в каждой стране, которые являются носителями абсолютно всех языков, не, независимо от их территориальных, э, мест, территориального местонахождения, о людях, которые вводят в заблуждение и не дают правде выбиться наружу, которые утверждают которые путем э, внедрения во все сферы оказывают влияние на людей, которые в них находятся. Это идеологически обработанные люди. Они не способны э, оценивать, э, оценивать что-либо свободным разумом. Свободной мысли, свободным мышлением, потому как они лишены этой свободы, потому как у них эту свободу забрали. Скорее всего, эти люди не исправят свою жизнь, не одумаются. Они, скорее всего, не изменят своего мнения, и, скорее всего, эти люди погибнут. Они сейчас находятся в состоянии смерти, и их ожидает, далее... И физическая смерть, физическое умирание, причем не просто смерть, а позорная смерть. Они думают, что тот владыка, который придет к ним, который как бы даст людям новые технологии, даст людям э, бездолговое общество, даст людям э, материальные блага. Они обманутые, находятся в величайшем заблуждении, и вместе с ним они все пойдут в погибель. Они думают, что этот человек является каким-то сильным. Они думают, что этот человек способен дать им какую-то свободу либо защиту. А на самом деле он в конце не сможет, в конце концов, не сможет защитить даже самого себя. Есть даже слух о том, что антихрист. По факту Антихрист, как бы он себя не называл, который придет в этот мир вскоре, вот уже вскоре, победит даже царя-победителя, что этот человек победит победителя. Вы не чувствуете тавтологию в данном предложении? А это как раз то заблуждение, в которое даже я поверил. И верил в него на протяжении целого месяца. Я целый месяц в это верил. Это рекорд, ребята. Так долго я еще обманутым никогда не был. Одна единственная мысль, и все. В общем так, ребята. Те, кто умные, те, кто имеет разум, те, которые имеют благое попечение. Те, кто способны мыслить свободно. Не обманывайтесь. Чтобы вам впоследствии не оказаться в позоре. А многие агенты так и подписаны. Первая, э, первая часть э, названия аккаунта для, для автора любого ролика на, на тематику, в сфере которой э, является специалистом данный человек. А вторая часть, это, э, первая всего, это первая буква его настоящего имени, по которой можно... Э начальству, руководству, на которое, на которое он работает, можно отслеживать и контролировать то, что он пишет. Это подневольный человек. Возможно, мнение данного человека не является его собственным. Но, скорее всего, он просто обманут и прельщен мнимой силой и непобедимостью того, кто в конце концов одержит поражение и кого постигнет страшная участь. Еще при жизни победы вам не видать, она есть только у нас, у тех, кто с царем, а все остальные конченые твари.